Всем привет, так, для начала, пока ты еще не переключился, подпишись, не забудь, поставь там лайк и если какие-то вопросы по видео возникают или когда вы будете смотреть видео, они у вас возникают, то пишите мне не в телеграм, пожалуйста, а здесь в комментариях, я тоже все так же отвечаю, просто это помогает продвижению, вот, а второй момент, видео очень-очень-очень важное, как мне кажется, оно очень полезное. В этом видео я расскажу про регистрацию в посольство Москвы. Только посольство Москвы. И второе, как заполнять анкету. Об этом подробнее позже. До этого хочу сказать такой момент. Смотрите, вас стало больше, и мне очень приятно. Я рада каждому из вас. И поскольку я человек такой открытый, и мне самой хочется всем помочь по возможности, да. И я понимаю, почему вы задаете вопросы, потому что у меня тоже эти вопросы были. Как правило, я стараюсь записывать видео, чтобы как бы помочь людям не сталкиваться, как бы с этим в одиночестве, да, в одиночку. Вот, и то, что вы мне пишете в личку, э, не то чтобы этого делать нельзя, но я бы попросила перед тем, как мне писать, э, самим посмотреть. Да, потому что есть такие, кто просто такие мне пишут и говорят, Алин, что кого, что сделать вообще? Что нужно сделать в этой жизни? И я понимаю, почему вы задаете вопросы, я сама такая была, мне тоже хотелось, чтобы мне кто-то помог, я это все искала. Я надеюсь, что этим видео, как бы, большинство из ваших вопросов отпадет. Если возникают после того, как вы все почитали, все посмотрели, нигде не нашли ответ, вы можете мне написать лично, я вам помогу. По возможности. А почему я это говорю? Не потому что я такая, типа, ой, капец. Так сложно мне вообще, а, а потому что это физический такой момент, моментик, да, небольшой. Мне пишут сейчас из-за того, что людей стало больше и вопросов стало больше, но они одинаковые, которые можно везде найти. А теперь я расскажу, где что найти. Значит, мне, блин, это как-то так смущает меня, если честно. Я надеюсь, что вы не подумали, что я такая зазнавшаяся и так далее. Просто прошу в этом плане немножко понимания, потому что канал будет расти, вероятно, потому что это так и происходит. И я просто переживаю, что я не справлюсь с таким потоком одинаковых вопросов, потому что это тоже утомляет одинаково одно и то же всем говорить и объяснять, и вообще по большей части все есть на моем канале. И, собственно, перед тем, как я расскажу про регистрацию в Москву и про то, как заполнять визу, я прям все покажу, я сама ее заполню вместе с вами. Перед этим э, я хочу, чтобы вы посмотрели вот сюда. Я здесь ставлю скриншот из моего телеграм-канала. В моем телеграме в закрепленных сообщениях есть два важных момента. Первый момент это где найти всю информацию по визе, какие документы, там, значит, все сайты, которые вам нужно, инструкция по заполнению анкеты, инструкция по регистрации на, как бы в посольство, да, вот вся эта, вся эта информация есть в закрепленном сообщении. Второй момент. Также в закрепленном сообщении есть то, как я проходила, как я делала справку на туберкулез. Это тоже в закрепе есть. Прям вообще подробно все написано. Поэтому сначала, прежде чем мне писать, вы сходите в закреп, там все посмотрите и посмотрите еще это видео. И блин, я так говорю, как будто меня бесит, что вы мне пишете. Меня не бесит, что вы мне пишете, просто я предотвращаю дальнейший поток. значит, следующий момент: что вам нужно сделать для того, чтобы получить визу? Вам сначала нужно поступить в университет. А, как поступить, собственно, можете тоже у меня посмотреть. У меня как бы по названию видео они как бы все идут хронологично. Да? Вы сначала пишете, ищете университет, пишете университету, они предоставляют вам документы. А потом вы эти документы им отдаете. Потом, как сделать апостиль, есть отдельное видео, называется апостиль. Следующее, вас принимают, где-то есть интервью, где-то интервью нет, воспринимают, вы оплачиваете, вам отправляет университет бумажки. Какие бумажки? Значит, то, что он аккредитованный, если он аккредитованный, то, что у них есть как бы договор, и э, то, что вас, ну, точнее, то, что вас приняли, и то, что вы оплатили обучение. Сам универ знает, что вам отправить. Они отправят то, что вам нужно. Вот они отправили вам, вы это распечатали цветной печатью и пошли посольство. Да? Следующее, что вам нужно сделать, вы такие, ага, я поступил, я классно, все круто, идете смотреть на сайте посольства, к какому региону вы относитесь, важный момент, то есть вам нужно посмотреть, где вам сдавать документы на посольство, ну, на визу. Я сама затупила, и я не знала, что я, живя в Питере, не могу сдать документы в посольство Питера, потому что у меня нет регистрации постоянной, типа в Питере, понимаете, да? И я посмотрела, Тюмень, Тюменская область относится к Москве, и поэтому документы я все подавала в Москве. То есть перед тем, как делать визу, вам нужно понять, к какому региону вы относитесь, это все есть на сайте посольства. У них есть отдельная такая графа, вы заходите, и там написано «информация по визам» и там вам нужно найти. Следующий момент – туберкулез. Туберкулез вы можете сдать только в тех клиниках, которые написаны на сайте. Например, если у меня Москва, значит, я такая смотрю, справка на туберкулез, можно там вбить в поисковике, там, допустим, туберкулез, и вам все положение или там вся информация, которая была на сайте до этого момента, она вся выйдет. Там есть список аккредитованных э, клиник. Например, в Москве это всего лишь одна клиника. Но э, к Москве относится еще в Волгограде, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. То есть я могу типа из этих четырех клиник принести в посольство Москвы. Следующее, по, по поводу туберкулеза, там все, в Москве, по крайней мере. Сейчас я вот буду, все, что я буду рассказывать, это будет касаться конкретно Москвы, потому что я подавала только в Москве значит По туберкулезу вам нужно самим посмотреть, потому что там очереди гигантские, но можно пойти по живой очереди. Если смотрели, если смотрели предыдущие видео, вы знаете, как я это сделала, либо посмотрите в закрепе. И э, следующее, что еще, информация какая. Вообще в целом на сайте вся информация есть, где этот сайт взять, тоже перейдите в телеграм, там в закрепе, там есть ссылки на сайт. И вся информация по заполнению. Что касается регистрации, я, конечно, покажу, как зарегистрироваться в посольство, но сейчас это не сильно актуальная информация на данный момент, на июль 2022 года. Почему? Потому что сайт там рухнул, было очень много студентов, которые не успели зарегистрироваться, и там такая фишка в посольстве Москвы, да? вы можете зарегистрироваться, взять окошко на посещение только 1 и 15, каждого месяца. 1 июля вы регистрируетесь на, получается, конец нынешнего месяца, не 1 июля, а 1 числа каждого месяца на конец. Допустим, 1 июля вы регистрируетесь с 16 по 30-31. 15 э, числа каждого месяца вы регистрируетесь на начало следующего месяца. Например, 15 августа была регистрация с 1 по 15 августа. Ой, так сама запуталась. 1, 15 июля была регистрация с 1 по 15 августа. Вот. Был большой наплыв, и посольство такое типа расщедрилась, и такие говорят, приходите по живой очереди, но я все равно покажу, если вы поступаете не сейчас, а позже. Видео, наверное, опять будет большим, но зато я решила, что не буду его делить на два, все в одном видео. Сначала покажу регистрацию, потом заполнение анкеты, как это все происходит. И так, ну, мне кажется, я уже все сказала, самое важное. М -м -м да? Давайте пробовать регистрироваться и заполнять анкету. Так, собственно, сейчас я немножечко убавлю свет. Первое, что я хочу записать, это регистрация на посещение. Фишка в чем? Вам нужно, когда вы определились, если вы в Москве, то вам это абсолютно полезная информация. Если вы с не в Москве, то вам нужно на сайте посольства посмотреть, как это делается. Я знаю, что в Питере и в других городах просто по телефону записывается. Но, опять же, информация для тех, кто подает в Москве сейчас, на данный момент, июнь, июнь, начало августа. Вы можете подать просто по живой очереди. Приходите к посольству, занимаете очередь, подаете документы. Значит, мы заходим в мой телеграм-канал. Он есть в описании, везде ссылки есть, можете найти. В закрепленные сообщения. Тут есть вся информация, которая нужна. Во-первых, информация про долгосрочные визы, какие документы нужны. Это позже, когда мы будем уже заполнять анкету. Второе, это, собственно, Сама регистрация да, на посещение в Москву и инструкция по заполнению анкеты, памятка за, по заполнению анкеты, форма заявления для получения визы, руководство по, по системе бронирования, да, посещений. Для тех, кто будет не июль-август поступать, а пришли ко мне на канал только сейчас. Ну, в общем, удачи вам всем. Для начала, вот, например, мы открываем. Да? Открываем, я говорю. А, значит, там не обращайте внимания, я там тоже сериальчики иногда смотрю. Вот, руководство по системе бронирования посещения через 23 консульскую систему, бла-бла-бла. Тут все написано, да, что они, зачем нам нужен вот этот сайт. Мы на него кликаем. А дальше что происходит? Все на корейском, но вы не пугаетесь. Первое, что нам нужно сделать, это переключить на английский язык. Ну, конечно, если вам комфортнее корейский, но даже мне английский был покомфортнее. Дальше вот здесь нам нужно найти вот это вот Reservation to Visit и Diplomatic Mission. Mission, да, ну, вы поняли. Нажимаем «Ок». Это просто. А дальше вам нужно согласиться. Здесь проще можно просто вот так вот нажать. Откроется такое окно. «Confirm» — это значит, что вы согласились. Дальше. Имя. Да, ну, Алина. Да, я полагаю. Алина. Смотрите. Uh, «Name in your passport». Да, то есть абсолютно важно, чтобы имя было не просто Алина там, Алиночка или еще что-то. Именно как в паспорте. Например, у меня в паспорте написано «Русс». Да, -а -ли -на. Вот именно Рустамова Алина, а не Алина Рустамова, потому что как в паспорте. Следующее, вам нужно вбить свой e-mail. Ну, я его сейчас не буду, я его закрою. Надеюсь, у меня получится сделать это нормально. Так. Я email вбивала, смотрите, я посмотрела вот это вот, please enter, здесь есть nevercom, downnet, вот эти вот все, у меня есть gmail, но ну, я знаю, что можно и яндекс, то есть какой у вас mail есть, тот и есть. После того, как вы вбили mail, вы пишете вот это вот, но ну, не пишете, а нажимаете send, ну в общем, вам должен на email, вот это вы просто нажимаете ok, вам должен на email прийти код. Вот, можно еще раз нажать, вот, смотрите, вот сейчас, ну типа он скоро будет отправлен, дождитесь, да. Поэтому нажимаем, он пришел, вот он, и я его сюда ввожу. Да, продолжаем. 76-173. Каждый раз он приходит новый. Дальше вы вот это нажимаете, он такой, окей. И дальше там ваш номер телефона, там 56-78911113, там, ну, ваш номер. И заходите. Ну, я сейчас вот это все вводить прям не буду. но ну, и у нас и все не получится до конца сделать. Я сейчас просто объясню. Дальше вы находите, получается, нам нужно, вот, Embassy of Republic of Russian Federation. Это нам не нужно. Вот, Российская Федерация. Дальше вы пишете, если у вас виза D4 или D2, вы пишете вот эту. Выбирайте, если вы F1, F4, то вот эту. Значит, нажимаем «Нельзя F1, F4». И он, по идее, здесь 1 и 15 часа здесь окошечки появляются. Да, то есть сейчас у нас ничего, естественно, не появится, но здесь вот есть окошечки, да, которые вы регистрируетесь. Что происходит дальше? Вот вы записали там Рустамова Алина, э, почта моя, да, я ее скрою. Вы выбрали окошечко, вот здесь оно появится, вот тут, где моя мышка. Дальше, здесь что вы пишете? Здесь вы пишете свою фамилию, имя. Рустамова. Так, Уста на Дальше вы пишете свое, свой год рождения. Можно либо 23, допустим, 09, 1993. Либо вы можете написать 1993, там 09, 23. Здесь разницы нет. И свою визу. Д. Там у меня было 4. Д. Ну, можно вообще Д4 просто написать. Или, например, можно написать Д. Так. 4 1 до да, полное название визы выбирайте что угодно дальше вы выбираетесь так 16 8 3 9 потом вы нажимаете make вот это вот Make Reservation. вам на почту приходит э, такая штука что типа все вы зарезервировались да если на почту не пришло но э, ну вот она не получится да потому что даты нет а если на почту не пришло, то в этом случае у вас там такая плашка появится. Вот допустим, нет, у меня ее уже нет, потому что здесь нет даты резерв... Ну, у меня нет никакой даты. Вот здесь вот должно быть резервийший набор. Вот здесь все заполнено, и тут такое типа там изменить или print, да, распечатать. Вот, если здесь появилось что-то, то, что у вас есть резерв... регистрация, да, то значит все нормально, вы можете спокойно как бы ждать и заново не делать. Если здесь вообще ничего не появилось, тогда нужно нервничать и делать заново. Вот вся информация. Поэтому я надеюсь, очень надеюсь, что это было полезно. Я, скорее всего, видео ускорю, чтобы оно не длилось 300 миллиардов тысяч лет. Поэтому всем спасибо. Будут вопросы, пишите в личку. Но надеюсь, вы... Меня тоже поймете и будете писать только после того, как все уже посмотрели и такие, о боже, а что делать? Я каждому рада, просто это чисто физически, при таком количестве людей, да, которые мне пишут, это может быть немножко затруднительно, особенно позже. Поэтому всем удачи, надеюсь, что вы все поступите и проблем у вас не будет. И помните, что это только то, что касается регистрации на, ну, на посещение в московское посольство не сейчас, не в июне и августе 2022 года, а обычно, да если никакого нового руководства не было. И второй момент, да все документы лучше сверять с вашим посольством, то есть именно посольство в вашем городе. Разница между визовой анкетой и заполнением визовой анкеты там, в других городах, она, конечно, может быть. Я узнаю, что с Владивостоком вроде другая какая-то. Но это мизерные, вообще разницы минимальные. Ладно, всем пока. Надеюсь, было полезно. Вторая часть. Значит, по поводу заполнения анкеты. Я сейчас буду сидеть а другие тоже заполнять. Это я все запишу, покажу, расскажу. Но опять же, возвращаемся к тому, что нам нужно. Нам нужны вот эти вот два сайта. Не сайты, точнее сайта один. Это сайт посольства в Москве и вот этот тоже. Значит, смотрите, какой момент. Опять же, виза получается как бы в разных, конечно, городах, да. но список документов у них, как правило, один. Но желательно, опять же, смотреть там, где, куда вы относитесь. Например, мы заходим сюда, долгосрочные визы. Нам нужно, мы будем разбирать ту визу, которую я получала, D2, D4. В чем разница? D2 это бакалавр, магистратура, аспирантура. Д4 – это курсы корейского языка. Здесь, если вы посмотрите, здесь как бы кто на него может подаваться один и тот же, грубо говоря, да, если вы, у вас есть разрешение на, ну, на поступление с целью там, изучения языка или на магистратуру, там, аспирантуру, говорят. Необходимые документы, смотрите список документов на визу 2. Два. Следующее, что вы делаете? Вы такие, ага, у меня ВУЗ аккредитованный или неаккредитованный? Естественно, вроде бы логичнее, хотя я тоже сначала поступила, а потом поняла, что у меня аккредитованный ВУЗ. И такая, фу, хорошо. Но э, умная Алина из будущего как бы сделала? Я вот так вот э, сделаю вот с этой стороны, чтобы оно не перекликалось до рамки. Так, вот так вот. И буду уже так листать. Значит, смотрите, что здесь происходит. Мы смотрим два списка. Первый это аккредитованные вузы, второй неаккредитованный. Если посмотрите сюда, то тут как бы с неаккредитованными вузами посложнее. Тут нужно и списка с банка, с деньгами, а здесь попроще. Первое, чтобы понять, что у вас вуз аккредитованный или неаккредитованный, вы нажимаете на вот эту ссылку, ссылка на аккредитованные университеты. Ищите его здесь, свой университет, вот учебная виза, языковые курсы, Там мой доксон, да, тоже здесь есть. Все это дело смотрите, да, на корейском, но можно вот так вот копировать, ставить и там уже разобраться. Следующая анкета на визу. Вот она ссылка, но ну, я ее как отдельную ссылку уже сделала, вот она как бы открыта, да. Здесь как бы по-корейски, у меня в Телеграме можете, по факту это вот это, да, информация по получению визы, визовая анкета для всех виз. Дальше одно фото, фото без ушей, там у них для фото прям целое, сейчас я вот посмотрю, есть ли здесь, ну вот у них прям есть целая информация, какое должно быть фото, ничего не должно закрывать, все должно быть открыто, никаких головных уборов, там, и очков и так далее, и уши открытые. Это то, что касается фотографий, которые вы им отдаете. Загранпаспорт, вы отдаете сам загранпаспорт и копию лицевой стороны загранпаспорта. Копия внутреннего паспорта, лицевая сторона, регистрация. Консульский сбор 80 долларов, они дают сдачу. Третье, станд... ну, нужно именно в долларах принести, то есть вы можете 100 долларов, например, принести, как сделала я. Стандартное разрешение на поступление, свидетельство о регистрации университета, и там еще типа об оплате тоже они присылают. Это сам университет знает, что вам присылать. И справка об отсутствии туберкулеза, ссылка на выделенные поликлиники. Внимание, вы нажимаете на эту ссылочку. И сейчас, тадам! Тадам! Смотрите, вся информация. Москва можно для Москвы пройти, да, то есть это именно я перешла с посольства Москвы Коре... из посольства Кореи в Москве сайта. И меня выкинуло сюда, что я могу для Москвы для подачи визы в Москве сдать в Москве по вот этому адресу: Екатеринбурге, Волгоград и Ростов на Дону. Все, кроме этих городов я не могу им принести справку от туберкулеза, кроме этих клиник я тоже им не могу. То есть только вот эти вот клиники. Следующее. В принципе, все. С этим всем идете. Как заполнять, сейчас я расскажу. Но перед этим два момента: да. Визовая анкета. Вы можете перейти вот на вот эту вот там по ссылке, да, вот по вот этой, либо по моей, которую я скинула, да, вот я открыла. И тут вы такие смотрите: а какая памятка нужна? Тут вот есть памятка по заполнению анкеты, информация по фотографии для оформления визы, то, что я говорила, и форма для получения визы, форма для получения визы с номером подтверждения. Две какие-то бумажки. Сейчас я э, буду, когда заполнять, я покажу, какая нужна, а какая не нужна. А, вам нужна та, которая на 5 страниц. Значит, тут вся информация есть. По факту, что вы делаете? Вы просто скачиваете вот эту форму да, и все, ну и памятку. И сейчас я покажу, как я заполняла саму анкету. Так, ребят, я дозаписываю опять в очередной раз. Объясню, почему. Э, начала заполнять анкету и поняла, что... В целом, вот если вы зайдете в телеграм-канал, вы посмотрите, вам нужна инструкция по заполнению анкеты. В целом все то же самое. И там у меня просто я забыла заполнить один раздел, в итоге все полетело. И я такая, чтобы вас не путать еще больше, просто я вам сейчас скриншот покажу, как эта инструкция выглядит, и вот реально просто по ней заполните. И, ну, наверное, это все, что я хотела сказать. Видео тогда уже будет не на 30 минут. Вот. И я надеюсь, что все равно все как бы понятно и всем помогла. И в целом, там как бы на самом деле не сложно, потому что какой-то хороший человек уже все взял, перевел, написал и так далее и тому подобное. Я надеюсь, что все равно видео было полезным. Если что, пишите. И основные моменты, которые ну стоило, наверное, рассказать, мне кажется, я рассказала. И напоследок, когда вы пойдете в, посл... в посольство, не забудьте маску, и... потому что без нее вас не пустят. И визу можно забрать уже будет в будний день понедельника по пятницу с 3 до 4. вот, где проверять визу, я тоже скину сайт, это будет там же в закрепе, если что, вот, если что-то еще раз непонятно, то пишите под этим видео, всем спасибо, не хорошего дня, всего доброго, надеюсь, мы все уже встретимся в Корее, пока!